Ну конечно, самая очевидная мысль, которая приходит ко мне в голову, когда я сажусь в общественный транспорт. Ну сейчас я продемонстрирую всем свою альфа-самцовость и гендерную агрессию. Всем доброго времени суток. Год назад в своем видео я уже говорил, что радикальный феминизм это безумие и ни к чему хорошему он не приведет. В общем, в очередной раз мои слова подтвердились. Санкт-Петербург. Культурная столица России, город, в который быстрее всего проникают европейские тренды. На этот раз сюда проникло не что-то хорошее, а то «толерантное» в кавычках, безумие, которым сейчас захвачены страны Запада. Это мой новый видеоманифест, посвященный проблеме менспрезинга, отвратительному явлению, с которым борется во всем мире и о котором умалчивают у нас. Да, мои дорогие, оказывается, ни повышение пенсионного возраста, ни воровство чиновников, ни убитые дороги и разваливающиеся дома – настоящие проблемы России. Настоящая проблема – это то, что мужики раздвигают ноги в метро. По сети уже успела разойтись новость о том, что некая активистка Анна Довголюк пытается бороться с проблемой мэнспреддинга с помощью раствора отбеливателя. Если вы публично показываете, какой вы горячий мачо, мы публично охладим ваш пыл. На видео из Ютуба показано, как девушка заходит в вагон метро и поливает отбеливателем мужикам с широко раскинутыми ногами то самое место, которое является центром ненависти всех феминистов. Совершая это действие, Анна, при свидетелях, совершенно в людном месте проявляет акт агрессии и неуважения к определенным мужчинам. Первое, на что стоит обратить внимание, это порча имущества. Причем Давголюк сама этого не отрицает. А порча имущества, насколько мне известно, это административное правонарушение. Активистка, после своей выходки, сама теперь должна заплатить за все испорченные брюки. А ведь вполне возможно, что не все еще отделались легким испугом и порчей имущества. Здесь на секундочку вход идет отбеливатель в высокой концентрации. От такой концентрации вполне можно получить химический ожог или аллергическую реакцию. Вы сами попробуйте продолжительное время подышать над хлоркой. Поймете, о чем я. Но на видео мы несколько раз замечаем, что дамочка даже не думает объяснять перед жертвами свое поведение. Она просто поливает их из бутылки и убегает. Кто-то едет в это время к себе домой, кто-то на работу. И вот, пожалуйста, настроение уже испорчено. Нужно менять или отмывать брюки. То, что эта агрессивная Фемка выбрала не самый лучший способ борьбы с якобы серьезной проблемой, понятно и ежу. Если хочешь бороться с мужиками, раздвинувшими ноги в транспорте, то подходи и говори им то, что это неприлично, а не поливай их отбеливателем. В принципе, логично. Хотя за Давголюк все понятно. Она, скорее всего, захотела хайпа. И, похоже, у нее получилось. Чтобы понять, на чем строится ее контент, вполне достаточно глянуть другие видео этой персоны. Мы живем пока еще в свободной стране и каждый волен здесь сидеть так, как ему удобно, если он своей позой не мешает другим людям. Для мужчин часто удобнее сидеть именно таким способом, широко раздвинув ноги. Но если это смущает кого-то из девушек, нетрудно попросить молодого человека сменить, так сказать, агрессивную позу. Но я уверен, что даже и просить никто не станет, потому что на позу, в которой сидят мужики в метро, не наплевать, наверное, только самой Анне Довголюк. Да всем насрать! А вот то, что делает активистка, это и есть самая настоящая феминистическая гендерная агрессия. Проявление неуважения к людям, выражающееся в умышленной порче имущества, а возможно и нанесении вреда здоровью. И я очень надеюсь, что хотя бы некоторые жертвы этой пиздомрази сейчас пишут на нее заявление, так как ответить за свое деяние она должна. Если бы кто-то из ребят, оказавшихся жертвой этой ебанутой бабы, в ответ дал бы ей поебалу или прыснул из газового баллончика, то он был бы, наверное, прав. Если не с точки зрения закона, то во всяком случае с точки зрения морали. А вы как считаете? Пишите свои мнения в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой канал и инстаграм, чтобы следить за обновлениями. Я еще в строю и у меня много интересных тем на будущее. Оставайтесь на позитиве и до встречи. Пока-пока.